Все под дерево стилизовано. И большущий земельный участок. Здесь у вас помещается и бассейн, и машиноместо. И вообще все, что хотите, можно разместить. Давай планировать. Есть комната 2. Если мы развернемся, вот вам еще... 3. у нас здесь свой собственный лес и ни с кем вы не соседствуете сиди даже в принципе видеть не будете вон они дальше привет огромный привет еще друзья дорогие уважаемые телезрители к вашему вниманию классный коттеджный поселок он действительно классный интересный под названием кп зеленый к вашему вниманию справа будет кп зеленый слева уже есть кп зеленый смотрите у нас сколько домиков готово. по сути дела раз два три с левой стороны и один с правой стороны но я предлагаю вначале пройти туда а потом вернемся и зайдем вот сюда по причине того что то, чего мы идем туда, Но потому что он максимальной готовности, назовем это так. Домики у нас интересные, на самом деле, они такие в тихом, спокойном месте. Посмотрите, вокруг э, у нас классные видовые характеристики. Здесь будет еще один КП зеленый. Видите, у нас зелень. Мы находимся в тихом, спокойном месте. Интересно выглядят наши домики. Как вы успели заметить, вот в такой вот единой стилистике наши домики изображены. И они построены, и за малым буквально осталось. Немножечко будут готовы. Этажностью два этажа. Давайте-ка я пройду максимально готовый сейчас домик. Отсниму его, а потом зайду э, в наш первый домик. В общем, в домике в продаже. Выбирайте. Ну и пока иду, расскажу подробно про наши домяры. Так... Видим, что вот этот в меньшей готовности. Что у наших домяров по домам? Ландшафтный дизайн. КПП здесь будет. До моря у нас здесь один километр. Территория закрытая. Охраняемая будет сидеть охрана. Ворота у нас автоматические. При помощи ключика они отъезжают. Вы попадаете на территорию. Земли у нас здесь под каждым домиком. 5 соток земли. В принципе, от 4 до 5. В принципе, земли достаточно. Смотрите, вот там машина паркуется. Вот здесь машина паркуется. Здесь еще одна машина паркуется. А вот здесь вот, на фоне вот такого вот классного, интересного домика, вот тут справа... Можно сделать бассейн. Покажу на данном доме, на примере данного дома максимальную готовность, а потом пройдем. Пройдем куда? Ну туда за дом. Ну пойдемте сразу за дом. Смотрите, какие классные входные двери. Двери реально толстенные из какого-то массива дерева. Первый этаж у нас сделан из вот таких вот плиточек. Видим, что там лестничный марш, там уже вовсю идут в доме отделочные работы. И вот если мы с этой стороны выходим сюда, мы видим террасу. Вот такая вот терраса. Вот граница нашего участка. Видите, земельный участок реально огромный. Если честно, мне кажется, что здесь больше, чем 5 соток. Здесь порядка 6 соток, копить дать. И вот у нас здесь такая вот терраса с видом... Давайте-ка я вот сюда немножечко подойду. Идемте-ка сюда. С видом куда? На зелень. Лес. У нас здесь свой собственный лес. И ни с кем вы не соседствуете, сами живете. У нас что с той стороны лес, что с этой стороны лес. Смотрите, какие классные у нас да, деревянные Украшение дома, перила, все под дерево стилизовано, и большущий земельный участок, да, 5-6 соток, извините меня, да, по мерке Сочи это огромный участок, если что, и здесь у вас и помещается и бассейн, и машиноместо, и вообще все, что хотите, можно разместить. А теперь, посмотрели, да, по этому дому, то, что мы здесь имеем, Вовнутрь все равно в данный домик попасть не можем, там уже люди делают ремонт, данный домик продан, мы идем в те дома, которые у нас есть в наличии. Действительно большой земельный участок, есть где разгуляться. 5-6 соток. Ну, вообще, участки от 4 соток земли и 6. И при желании можно разговаривать с застройщиком, выделить большой участок, порядка 10 соток даже, если взять по договору подряда, то есть по договору строительства, выбрать заранее себе участок, потому что здесь планируется около 10 домов. И выбрать себе побольше участочек Застройщик вам делает на этом земельном участке большой ну, такой же дом, да, но, правда, на большом земельном участке Как-то так, вот такая картина Так, и давайте начнем с того дома Они вроде бы как одинаково выглядят Что тот, что этот, ну, давайте с этого и начнем Видим, что забор у нас деревянный Как водилось раньше на Руси Через калитку не пойду, наверное А пойду через ворота я зайду Захожу Автоматический ворот у нас кнопочка Пик, они отъехали Вот такой вот домик Здесь у нас, видите, уже терраска. Здесь можно сделать басик. И вот там вот вниз спуститься. Ну, пойдемте, обойдем с другой стороны. Ага. Видим, что алоэ вера. По-другому их агава называют. И вот с этой стороны еще небольшая наша территория. И вид с этой стороны. Так, теперь предлагаю зайти в дом. И внутри посмотрим. Вот мы зашли. Здесь у нас, судя по всему, гардеробчик, либо комната. Далее. Сразу же у нас, видите, как получается спуск вниз, спуск наверх. Откуда вы начнем? Ну, давайте спуску вниз. Вначале спуску вниз. Это у нас дома идут по 168 квадратных метров. Вот здесь у нас прекрасно здесь планируется в... Давай планировать. Рейс комната. 2. Если мы развернемся, вот вам еще... 3. И вот там под лестницей у нас санузел. Огромный балкон, огромный прям реально балконище балкон. Смотрите, с данного балкона мы еще можем вот так вот вниз. Ну, понятно, что с балкона еще он туда спустится. Ну пойдем спустимся. Что-то я решил вначале в самый низ спуститься, а потом наверх подняться. Ну ладно, ничего так и бывает. Дабы жизнь прохавать с самого низа, как говорится. Но Здесь у нас еще одно дополнительное место. Место отдыха. И вот так вот снизу вверх, если мы посмотрим, видим наш КП «Зеленючий зеленый». «Зеленый» они его называют, судя по всему, потому что здесь реально вот у нас зелени полным-полно. Вот такие вот деревянные ограждения – это фишка данного комплекса. Успел я заметить. Реально, как бы вы соседей даже, в принципе, видеть не будете. Вон они дальше. Видите? То есть, получается, вы здесь живете, соседи, вот тут, правда, еще один дом будет, потом вот так, вот так, вот так, вот так в ряд они, вот так вот пойдут. Давайте-ка подниматься. Еще раз говорю, вот это тоже ваш земельный участок. Можно у нас сходить как туда, так и сюда. А можно прихватизаться, еще спереди земельный участок прихрепать. У нас в Сочи это распространено. Можно вот сюда выйти, басик там организовать, но можно с той стороны выйти. Давайте поднимаемся на... Второй этаж, потому что первый этаж минус первый мы облюбовали. А вот второй этаж полноценный мы еще не поняли. И вот мы здесь. Что мы видим? Еще раз. Внизу у нас было три комнаты, здесь у нас, не знаю, что. Комната раз, комната два. Ну, короче, еще раз три комнаты. Либо прекрасная огромная кухня-гостиная с видом на море. Море видали? Видали, видно, конечно же. Его невозможно не увидеть. Стеклопакеты у нас панорамные и со второго этажа у нас прекрасная панорама на зелень. Да, не зря они его назвали КП «Зеленый». Да, И интересные балконы, интересные террасы, большие земельные участки, как я сказал, от 4 соток земли, земли и так далее по возможности. Ну и цены, очень доступные цены, от 130 тысяч рублей за квадратный метр продаются данные КП «Зеленый». Кому КП зеленые дорогие друзья? Сделки регистрируются в Росреестре, коммуникации центральные, договор купли-продажи, рассрочка, материнский капитал и если хотите, даже ипотека. Гардеробочка, классные ухоженные дворики, приятно смотрится, аккуратненько. Любой можно выбрать, любой домик. Вот по эту сторону выбирайте, либо в максимальной готовности, либо на, этап, на этапе строительства. Мой номер 8 918 880 0747. Хотите жить э, в городе, но в своем частном индивидуальном зеленом доме. Окруженным зеленью, красивыми соседями, в красивой стилистике, в монолитном доме. Дома не деревянные, деревянные только заборы. Сами домики, они монолитные. Можно подальше вот сюда, вот видите, здесь участок еще больше, вот у этого крайнего. Всех домиков у нас готовность максимальная. Вот из имеющихся домиков у нас готовность будет за последние два месяца. Все, они их вводят, запускают и уже можно заходить на ремонт. Ну, до Нового года. Если вы хотите выбрать домик, допустим, с этой стороны, да, то, пожалуйста, заключается договор подряда, и у вас будут такой же вот домик, вот как этот, грубо говоря, за 5 месяцев. Срок строительства данного домика 5-6 месяцев. Вот в такое вот исходное состояние, как сейчас вы видите. Мой номер 8-918-880-0747. Кому нужен домик в КП «Зеленом», звоните, пишите, дорогие друзья. Заберу вас в любой точки города, посажу машину, поедем, покажу, расскажу, помогу купить рассрочку, сопровожу сделку. В общем, все сделаю в лучшем виде, чтобы вы были довольны и счастливы. Все, дорогие друзья, не забывайте комментировать, подписываться и ставить лайк. Кому нужна информация по данному комплексу, пишите, конечно же, на Выбирайте меня, ну и не стесняйтесь. Увидимся. Пока.